Научно-исследовательская лаборатория Экстремальная биология Казанского федерального университета совместно с Японским университетом Рикен изучает различного рода трансформации клеток человеческого организма после полета в космос. Наблюдается обычного, и не все мышцы одинаково изменяются, перестраиваются. Проект «Фантом» — функциональная аннотация геномов млекопитающих. В рамках проекта ведется работа в направлении космической биологии. Исследования по направлению проводятся в коллаборации с рядом институтов Российской академии наук, в частности с Институтом медико-биологических проблем. Целая серия проектов «Фантом» была направлена на то, чтобы понимать, как формируются, контролируются отдельные клеточные типы. Где-то на стадии третьего из пяти проектов этой серии — в процессе Лимонако, в говорят, используются данные, чтобы получить, в общем-то, клетки, в общем и, соответственно, этот консорциальный проект «Фантом» сделает огромный вклад в понимание, как дифференцируется при этом, работа. Работа в направлении космической биологии, в частности, об изменениях космонавтов, ведется давно. Раньше российские ученые участвовали только при аналитической обработке данных. Совместные исследования позволят России выйти на лидирующие позиции. Казанский федеральный университет стал организатором и лидером подпроекта, который называется «Фантом мышцы», о чем я уже упоминал, с целью анализа эволюционной составляющей и патологической составляющей, клинической составляющей биологии мышц, в том числе формирование лиц, ремоделинга тканей и так далее. Это очень интересный проект, и Россия, я надеюсь, что нанесет себя на карту таких мировых глобальных геномных исследований. Исследования изменения организма в космосе позволят глубже изучить космическую радиацию, что станет одним из важных шагов в освоении космоса. Артём Тупичкин, Тимур Табаров, Универньюз.